всем привет с вами марат компания хай-тек монолит сегодня мы очередной раз заехали в токсово сегодня у нас уже идет монтаж опалубки стен второго этажа и пойдемте вовнутрь посмотрим повнимательнее что мы сейчас делаем В прошлом видео мы снимали процесс укладки бетона в плиту перекрытия первого этажа. Сейчас у нас уже опалубка снята и стоят стойки переопирания. И бетон потихоньку добирает свою прочность. После бетонирования прошло порядка 7 дней. Мы замерили набор прочности. Он составил на тот момент где-то 45%. Что уже было достаточно для того, чтобы постепенно начинать демонтаж опалубки. Соответственно фанеру... И бимсы мы сняли, и вот точно поставили сейчас стойки, они стоят, подхватывают перекрытие. Перекрытие снизу у нас получилось ну, достаточно ровно, все хорошо. А, перепадов по верху плиты перекрытия больших нету. Тоже технозор проверил. Сейчас поднимемся, пройдемся, посмотрим, как это выглядит. Значит, также у нас часть перекрытия сейчас все-таки осталась. Можно посмотреть вот этот наш консольный вылет двухметровый на котором будет располагаться балкон пока мы опалубку здесь не разбираем потому что у нас э, есть балка которая идет уже сверху которая будет заливаться совместно со стеной э, она будет выполнять функцию поддержки плиты перекрытия и до момента пока мы не не забетонируем тот участок пока он не наберет прочность, демонтировать опалубку нельзя, потому что балкон может просто клюнуть вниз и ну, вся наша задумка собственно испортится поэтому сейчас вот здесь палуба еще стоит в остальной зоне у нас уже опалубка снята В верхней зоне у нас получилось вот такое перекрытие. Помните, да, высота этажа здесь 4,6 метров. Пролет в конструкциях 8 в длину. В максимальном пролете 8 в ширину. Есть одна колонна посередине. Ну, в общем, получилось вот такое большое открытое пространство. Здесь будет находиться гостиная. Обратите внимание, на что хочу. У нас вот здесь остались такие большие проемы. В перспективе здесь будут монтироваться вот оконные порталы в этой зоне. Очень большой конный портал получается, то есть тут он высотой будет 4,5 метра и 8 метров в длину. То есть весь вот этот вид, который отсюда открывается, будет виден из дома. Вот собственно вот монолит позволяет реализовать вот такие классные решения. Сейчас пока стоит опалубка, а объем вот этого всего проема, ну, не так чувствуется, как если бы его не было. Вот когда мы это все снимем, здесь получится вот такая вот воздушное большое пространство, и ощущение, конечно, станет другое. Ну, вот чуть-чуть еще ждем, терпим, скоро снимем и улыбнемся. также у нас на уровне еще первого этажа остался не забетонированный вот этот парапет он будет у нас идти по краю плиты перекрытия первого точнее цокольного этажа здесь будет просто летняя терраса такая ну вот пока у нас арматурный каркас связан, не заливаем, потому что мы еще не до конца приняли решение с заказчиком, как у нас будет кровля сформирована вот в той части. Вот в этой зоне у нас еще остался такой вот проем, треугольник. Люди приходят, спрашивают, а что это такое, зачем? Значит, здесь у нас планируется э, световой фонарь. Ну, это будет окно, которое будет вот таким конусом здесь выполнено в перспективе. То есть внизу у нас будет такая терраса, и для того, чтобы туда попадало солнце, и там было всегда светло, вот здесь будет такой стеклянный купол монтируется через который туда будет поступать свет вот такая штука Также за период нашего отсутствия ребята уже подготовили к бетонированию лестницу с цокольного этажа на первый. Лестница нестандартная, радиусная. Основание у нее тоже идет под углом. Ступени у нас забежные. Но сейчас уже процесс подготовки завершен арматурные стержни у нас значит в плиту на химию посажены в торцы тоже мы забуривали сажали на химанкера и уже совместно с бетонированием стен второго этажа будем сюда укладывать бетон при устройстве таких лесец важно Обязательно соблюсти все размеры. Можно вот увидеть, что ребята тут на стене каждую ступеньку прочертили. 50 раз проверили. Важно не ошибиться, потому что на нее уже укладывается только чистовое покрытие. Важно, чтобы все ступеньки были одинакового размера, одинаковой высоты. Для того, чтобы по ней в перспективе было комфортно и безопасно двигаться. Вот, собственно, ребята этим тут и занимались. После того, как мы сюда бетон уложим, она... Так же, как перекрытие наше постоит неделю, там полторы в опалубке. После этого мы демонтируем опалубку и увидим уже чистую, красивую лестницу, готовую уже к эксплуатации. После бетонирования плиты перекрытия через три дня мы уже начали э, вязать арматуру стен второго этажа. Стены у нас тут разноуровневые, как вы помните, у нас есть пониженная часть дома и повышенная. Вот повышенная это как раз над перекрытием, над, где высота у нас 4-6 метров. Здесь уже ребята опалубку смонтировали, здесь завтра планируем завершать монтаж опалубки. Значит, схены у нас заармированы стандартной сеткой, ячейка 200 на 212 арматура. Есть локальные арматурные усиления, которые сейчас уже нам не достать, потому что уже щитами все заставлено и сложно тут передвигаться. Можно увидеть вот здесь вот такие вкладки из пеноплекса. Они выполнены для того, чтобы нам в перспективе завести сюда плиту покрытия уже, на которую уже сверху будет опираться кровля. Она будет заходить на разных уровнях, поэтому мы сейчас делаем такие вот, пустотообразователи, так называемые, в которые потом у нас зайдет уже арматурный каркас плиты и покрытия и, соответственно, ну, будет жестко перевязан с этой стеной. Так, расскажу немножко про опалубку. После того, как мы завершаем армирование стен, мы приступаем к монтажу опалубки. Опалубка нами применяется ну, в основном двух видов. Это крупнощитовая опалубка, вот как это представлено, и мелкощитовая. Есть также третий вариант собрать щиты из фанеры и сколотить. Но это не этот случай, потому что здесь есть хороший доступ к крану. Есть запрос на высокую скорость, поэтому это самый оптимальный вариант применять именно вот такую опалубку. Что она себе представляет? Это железный щит, есть разные профиля, там производители, не знаю, больше 10, я только знаю, их гораздо больше. Щит, на который уже прикручена фанера с лицевой стороны, которая контактирует к бетону. Щиты составляются уже в нужный размер, есть специальные крепежи, вот такие вот замки, которые щиты между собой стягивают и не позволяют при бетонировании стене раскрыться. Есть шпильки, есть гайки специальные тоже, которые стягивают конструкцию. Вот эти все элементы очень важны, если какой-то элемент не поставить и, при, ну, и начать бетонирование опалубка просто может разъехаться, порваться, весь бетон вытечет, стена получится кривой, поэтому важно очень правильно собирать эту опалубку. Есть специальные подкосы, вот это временно домкрат стоит, после этого ставится уже нормальный подкос, который создает а ставит опалубку в вертикальное положение, для того, чтобы стена не получилась заваленная. Все эти элементы собираются в кучу, и после того, как это все будет сделано, будет производиться бетонирование. Также на этапе сбора опалубки вот в монолитных стенах изготавливаются вот такие вот проемы проемообразователи, так называемые Это, соответственно, коробушки такие, которые монтируются внутрь опалубки Вот так вот выглядит проемообразователь, смонтированный уже на щит Ребята сначала монтируют палубу, потом к ней приколачивают вот этот короб, который будет формировать оконный проем После этого закрывают вторым щитом, собственно, стягивают и вот так получается окно в вашем доме также у нас есть вот такие вот отсечки отсечка ставится у нас на край стены или на колонну вот как допустим вот здесь можно увидеть два щита стоит и внутри вот этот какая-то доска да вот эта доска это как раз отсечка по стене это собственно вот эта торцевая палубка она стоит здесь здесь здесь отдельный пилон стоит здесь тоже вот это отсечка установлена вот эти все элементы тут собираются в кучу скручиваются смазываются и уже можно после этого произвести бетонировку Также у нас есть вот такое окошко в конструкции, сделано это для того, чтобы обеспечить доступ вибратора и бетона в зоны, где у нас есть большие окна, вот здесь допустим у нас окно шириной 3 метра и бетон физически может до сюда не дотечь, а важно, чтобы бетон прям был вот здесь для того чтобы ну конструкция получилась цельная, монолитная. Вот для того, чтобы это получалось, оставляем такие окна. В процессе бетонирования заливаем бетон вот прямо отсюда в опалубку, заполняем. Здесь потом вставляется отдельный маленький щит, который обеспечивает вот эту подпор бетона с этой стороны. И уже сверху подливается. Здесь будет специальное отверстие, через которое будет бетон заливаться и уже вверх вибрироваться. Вот такие элементы тоже присутствуют. На сегодняшний день мы уже смонтировали две трети опалубки на втором этаже, завтра планируем завершить монтаж опалубки стен, у нас осталась верхняя часть, приедет завтра большой кран с 32 стрелой, который будет подавать издалека щит, монтировать его и будем собирать. Сегодня у нас пятница, завтра суббота мы завершаем монтаж опалубки, понедельник у нас день подготовки к бетонированию, выравнивание стен, вызов технадзора на приемку всего этого дела и во вторник планируем уже уложить бетон в конструкцию и собственно дожидаться набора прочности. Ну что, на сегодня все, рассказали про палубку стен второго этажа, на процесс бетонирования постараемся подъехать, снять, как это будет происходить, кому нравятся наши видео, ставьте лайки и подписывайтесь, всем хорошего дня, всем пока!